Всем доброго дня, доброго вечера, доброго утра, ночи, полудня и так далее и тому подобное. Не знаю, когда вы смотрите нашу программу, но благо вы ее смотрите. ФИФА прогноз в очередной раз на связи. студия, как всегда, мы Роман Полинсков, Игорь Белоногов. Игорь, Приветствую. салам алейкум. Как давно не виделись, да. Что у нас сегодня на прогноз? Сегодня у нас Лига Чемпионов наша любимая и супер матч Бавария-Барселона. У нас Барбавария, да про хорошо. Итак, замечательно. Завершается групповой этап, и напоследок у нас вот такое супер противостояние. Мне кажется, вообще шикарная а, кстати, вывеска. по группе там что у них вообще? Как дела? Ну, там у Баварии бомбол? все супер, у, а Барселоны у Барселоны вообще не супер, по-моему. Ну, Бавария на первом месте, их уже никто не подвинет, а Барселона, если проиграет, а Бенфика выиграет Динамо Киев, то Барса мимо плей-оффа. ЛЧ. И она будет в ЛЕ. Да, да. Причем в плей-офф ЛЕ сначала. В плей-офф ЛЕ, да. Ну, одна шестнадцатая. Да, типа того со вторым местом Лиги Европы. Ну, там вот этот формат mm -hmm. новый, короче. Ну то есть, если они проигрывают, они пролетают. Да. Интересно, у Барселоны может быть новый трофей в копилке? Да. Yeah. Или они брали кубок и раньше? Вот не помню, кстати. Помню нет. Mm -hmm. Я думаю, для них это вообще не ценный приз, поэтому. Mm -hmm. А вдруг? А вдруг? Манчестер mm -hmm. Юнайтед там прям рвался в <laughs> Лиге Европы. Ну, для них вот последнее время наверное это действительно престижный приз. Mm -hmm. Барселона как все-таки еще? Держится в грандах. Mm -hmm. Ну, не знаю, надо надо читать, но я не помню, что не и Ладно, давай по коэффициентам. Давай по коэффициентам, а там, собственно, все не в пользу. Барселоны, мягко говоря, на Баварию 1Х дает 1,7, 1,66. Винлайн фон бет 1.65. На Барселону 4,58, 4,3, 4,40 фон бет. Ну, тут явно не верят. испанцев в Хави mm -hmm. тоже. Особо как-то. Ну, ничего, кстати, тоже четыре с половиной, Примерно так же, как на победу Барселона. То есть немцы явные фавориты. Mm -hmm. При том, что у них 15 очков из 15, они железные первые. И у них Левандовский, которого обидели как раз-таки. Да. Ну вот, кстати, из-за зло... того, что не получил золотой мяч. Да, злой он будет, судя по всему, наверное, из-за этого. Да. И, ну, проверим. Бавария-Барселона заключительный тур группового этапа Лиги Чемпионов. Чё? Вот она, Мордовия-арена. Поднеслась. Угу. понеслась. Конечно, можно было поэкспериментировать. Там слабенький состав поставить. Бала на расслабоне, ну но... Да, все, короче, слабые, бронзовые. Ну, кроме Ну да? да? Чтобы он отомстил. Ну-ка, что-нибудь там сейчас намутим. Знаешь, по-моему, Барселона выпустила такой состав, потому что я не понимаю... Ты сейчас спокойно добежал, а мои где-то там, ну, за километр такие, на Чили, на расслабоне. Ну, они забивать вышли, так что чё там об думать. О, нормально. Там чувак в другую сторону еще бил. Найс. Mm. Nice. Да, ну нет. Опа. Такого Роберта уронили? Ну да, его я в атаке не вижу. Так. Что ты сделал? О, а, нормально. Ой, ой, ой, Ладно. Ой. Терштеген Начало на Начало хорошее. Так. Все, выноси. Так, Каутиньо. Причем вот Каутиньо вот Ливерпулевского формата, он еще более-менее адекватный был. А ага. он в Барселоне тоже хорошие пасы раздает, Педри. Он не вручается больше, или что Нет. Я, я чуть запутался. Вручается только, он вручается FIFA. А? а это вручается французскому ну, тоже Франц футбол, да. А Golden Boy кто выиграл? Ну, не понять, а он вообще раздавался уже в этом году. Я поэтому и спрашиваю. По -моему... По моему, FIFA еще не проводила свою Иван церемонию. Что надо? Да, Левандовский, конечно. Да, машина разгналась. Так, а сейчас и уже плат... этот, на перерыв скоро пойдем. Надо бы в раздевалочку оформить. Так, ну Не, все, нет. надо это. Не оформили. Но знаешь, к концу первого тайма разыгралась. проснулась, разыгралась. И. И по статистике вообще ничего. Ну, 65 на 35 8,1 2,6 на 0,9 Ну, за ну это за счет вот этих, там, миллиард угловых было в начале, там, почти mm -hmm. каждый удар, там, что опасного, ты был, ну, смотри и возьми ударов, ожидаемых 2,5 Ну, тоже, такое, в целом подвыровнял то немножечко, так что нормальная игра mm -hmm. Ну и ладно, вот. поехали смотреть второй тайм Поехали. Как там, рыба-карась, игра продолжилась, да? Да Именно так, кажется, да что-нибудь там еще сейчас можно оформлять ну, не. догоняй да ну не не не беги не, не, беги, не. Беги, беги, беги беги нет нет нет 700 нет, нет. тысяч лет и чего ты сделал прогресса и вот что получилось опа ну давай исправляйся. исправился мюллер теперь можно в оборону. Уверен? Да. В прошлый раз ты так пропустил два. Так и не да? Шикарный финт. Просто как от коряги меня сейчас Опа. Опа. Да камон. Оп. Я случайно это сделал. Я случайно. Лига Европа, я случайно. Маша другой Барселоне. Я перепутал этот R1L1. Вышло даже это. Унизитель. <сорвать> <сорвать> мотивация Роберта сработала. А что тоже еще можно за. Ты немного не тем игроков <сорвать> заливаешь. <сорвать> <сорвать> <сорвать> <сорвать> то Он, по пиво перепил перед игрой. Чем <сорвать> <сорвать> он, он делает, ты начал? не проходил через мою защиту. А времени-то вообще нет. Времени-то нет. Да ну. Ой, да, без игуэрчика. Без остальных. Таких нормальных игроков. Барселона ну, сделать ничего не а может. Он. Видно, что пьяный, конечно Пошел же. за пивом. Еще одним. 4-1. 4-1. Бавария дома в Саранске. Одержит победу. Смотрим статистику. Ну там страшно все, мне кажется, да. 20 на 2. Это вот. А, ну у тебя там был момент, Это у Каутинью, да, момент, когда был? Наверное. Ну, кстати, крутой, да, был. Я еще думал, сейчас опять пропускать. Угу. Ну что? Угу. Ну это Бавария, Да, ну, ну да. А это Барсел... Барселона. Ну да. Ну, у меня нет слов по такой статистике. Вообще нет. Не знаю, я вроде даже вчера и ФИ ФИФУ сам играл, чтобы потренироваться там, что-то попробовать. Зато у меня сейфов больше 11, у тебя один. Да, блин. Потому что у меня ударов всего два. Как-то так, Бавария одержит победу над Барселоной 4-1. Итак, счет в матче 4-1, Бавария одерживает победу и у них 18 очков из, по-моему, 18 возможных, да? Да. А у Барселоны надежда на то, что... «Динамо Киев» выиграет «Бенфику». — Да. А, — Насколько реальный такой исход? — Вполне реально, мне кажется. Потому uh -huh. что Хави пришел, окей, все рады, но пока, вот что я смотрел, там особо ничего не поменялось. А «Бавария» — это машина, которая как была всегда, так и остается. Так что я не удивлюсь, что так же все пройдет. — И то, что Миллер трешку отгрузит? Или Вандос. Вот, ну почему бы и нет, кстати. Может, он реально там напьется опять перед игрой Беннер. И там за, за, закинет. Ну, про него же случай, что это, по-моему, вообще игрок mm -hmm. в мире, который только может. Mm -hmm. При этом он классно играет, сколько он но... Фифе его обязательно надо теперь покупать. собирает Бундеслигу или какой-нибудь гибрид с германской лигой. Ну что ж, ставка такая. Коэффициент 1,6 там, 1,6 или 1,4? 1, ну, полтора, короче. А, ну, коэффициент полтора срабатывает. Барселона ждет, что закончится... Точнее, что случится в последнем матче между «Бенфик» и «Динамо» «Киев», а «Бавария» ждет жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов, да. которая скоро, кстати, уже будет, будем мы смотреть. Игорь Белоногов, Роман Плинсков. для вас вели эту программу. Ставить или не ставить – это ваш выбор, но наш прогноз именно такой. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!